Сегодня я расскажу вам, как быстро раскрутиться на сайте SEO Sprint и начать хорошо зарабатывать. Здесь ваш заработок зависит от двух факторов, то есть вашего статуса на сайте, а он зависит от рейтинга, и количество рефералов, подписанных на вас, то есть тех, кто произвел регистрацию по вашей реферальной ссылке. На SEO можно зарабатывать и без рефералов, но вы будете получать фиксированные суммы, то есть от 1000 до трех, при условии того, что вы будете усердно трудиться по несколько часов в день, выполняя задания. Но если вы будете активно приглашать рефералов, ваш заработок уже будет зависеть от количества подписавшихся на вас и их активности. То есть набрав работоспособную команду, вы можете выводить уже по 3000 рублей в месяц, ничего не делая, что есть неплохой пассивный заработок. И далее приглашая рефералов и получив статус бизнесмен, можно уже выводить в день от 500 рублей. Как это выглядит? Допустим, мы набрали команду из 300 человек. Вот я подхожу уже к констат. И каждый человек в день примерно зарабатывает по рублю. То есть, каждую по рублю в итоге в день 300 рублей. Теперь посмотрим таблицу статусов. Она находится в разделе карьера. Листаем ниже и смотрим. Здесь доход от ваших рефералов, которые вы приглашаете. То есть, первого уровня и второго. Второй уровень это рефералы ваших рефералов. Вот. На данный момент я мастер и подхожу к статусу бизнесмен. Теперь расскажу более подробно о рейтинге. Каждый день вам начисляется бонус в размере десятых к рейтингу. То есть здесь появляется такое яблочко, на него жмете и ваш рейтинг увеличивается. Также за каждого приглашенного реферала, который прошел полную регистрацию, начисляется плюс один к рейтингу. То есть пригласив 500 рефералов, вы автоматически становитесь бизнесменом. Сейчас вы спросите, как можно набрать так много рефералов. На самом деле это не очень сложно. Есть много способов это сделать. Первое. так, Есть много других сторонних буксов, на которых можно рекламировать свой профиль. То есть делать задания, чтобы люди делали их и подписывались на вас. Второе. Это записать свое видео и залить на YouTube. Как сделал я. То есть смотрим мое видео и записываем по примеру. Третье. Рекламировать свой профиль в онлайн играх. Допустим в танках или самолетах там находится огромная аудитория которая хочет заработать себе на премиум или голду ниже под видео я приведу реферальные ссылки на которых можно это делать также хочется отметить что можно набрать и 1000 рефералов но не зарабатывать день даже 100 рублей вам нужно собрать команду которая будет работать на данный момент у меня только 60 человек которые работают постоянно Вот. Нужно стараться приумножать. Есть такой раздел под названием «Ярмарка», где можно покупать и продавать рефералов. То есть Смотрите, какой-нибудь реферал плохо работает. Взяли его, продали и купили на эти деньги более работоспособного реферала. В общем, SEO-спринт Sprint это хороший способ пассивного заработка. Конечно, развитие на данном проекте является достаточно трудным. Вначале вам будет сложно набирать рефералов, и вы будете зарабатывать малые суммы. Но постепенно развиваясь, вы сможете достичь неплохих результатов и уже начать зарабатывать неплохие деньги. Самые, так скажем, вкусности начинается, когда вы получите статус бригадира. Это при достижении рейтинга равным 100. И после этого вы поймете всю прелесть работы на проекте, будете получать уже новые статусы. Конечный статус – статус бизнесмена, где уже можно зарабатывать неплохие деньги ну, и выводить уже от тысячи. Когда я начинал работать на Sprint, я не верил в то, что что-то получится из данной затеи. Но в итоге я достиг неплохих результатов. И поэтому я пишу это видео, чтобы уже заинтересовать вас. И вы попробовали зарабатывать на данном буксе. Присоединяйтесь к мою команду. Буду рад всем. Если возникнут вопросы, я обязательно вам помогу. В общем, все, что хотел, я сказал. Всем удачной работы, успехов, до связи.